Та-дам! Братишка Скретч продолжает играть в игрушечку под названием... А, скраб-механик. Да, друзья, продолжаем наше прохождение и выживание на неизвестной а, планете, на которую мы попали по чисто случайной оплошности и технической ошибке. По, скорее всего, по нашей технической ошибке, благодаря которой наш корабль а, потерпел крушение, и мы теперь оказались вот на этой вот а, планете. Ну, а перед началом видосика попрошу вам малюсенькой просьбочки, как всегда поставь, пожалуйста, лайкос под данный видос, а братишка Скретч будет радовать тебя в все новыми крутыми играми. И специально для тебя пилить по ним а, Видосики, ну а мы, ребятки Продолжаем, так, ну что ж, на чем мы остановились В прошлых сериях, а в прошлых сериях Мы, друзья, сделали вот такого вот Офигенного рефайнери-бота Который теперь перерабатывает За нас а, ресурсы, то есть Нам не приходится бегать с ножичком, да И стругать каждую балку, которую Мы найдем, а мы просто-напросто привозим Все эти палки-балки, загружаем Вот в этот контейнер, и вот этот Наш Refinery бот для нас Специально перерабатывает все и помещается вот в этот вот ящик. Ё-моё, это кто такой, друзья? Если честно, я и сам не знаю, но недавно исследуя морские глубины поблизости, я наткнулся вот на это случайное существо. Кстати, их в воде очень много спавнится, так же как и коров на суше практически, да. Я пока что не знаю о а, его предназначение для чего он нужен и с чем его а, едят. Возможно, его и едят, и для готовки их ловят, да. То есть в процессе я создам себе бота-кока, повара, который будет из этих приколюх, из этих маленьких существ милых варить мне что-нибудь вкусненькое, но возможно я ошибаюсь и эти штучки нужны для каких-то эти зверьки нужны для каких-то других целей, кстати они никуда не убегают их просто вот так вот поставил на место и они стоят ждут как будто бы твоей команды и самое удивительное то, что они вроде бы как живут в воде изначально но переместив такое существо из воды на сушу, оно вроде бы себя и здесь неплохо чувствует, я думаю что если этот а, зверь пойдет на пользу, я скорее всего в ближайших в будущих своих сериях сооружу для него как какой-нибудь аквариум и создам ему бла и, и создам ему комфортную атмосферу для нормальной жизнедеятельности. Ну, а ты, зритель, мне в комментах напиши, для чего этот зверек нужен и с чем его едят. А мы, ребятки, продолжаем. А, странный феномен. Очень большое количество коров трутся вокруг моей базы постоянно, а это очень хорошо, потому что коровы у нас дают молоко, и мы будем их использовать для производства молока. Главное, чтобы этих коров не уничтожали вот эти самые злые боты, которые шастают везде а в округе. А они, как мы знаем, охотятся на этих коров постоянно. Так, ну что ж, друзья, какие мы будем преследовать цели в данном видосе, а в данном видосе мы постараемся продолжать фармить ресурсы для постройки нашей будущей базы. Да, друзья, все к этому и идет. В прошлой серии я вам показал, как мы добывали ресурсы с помощью моей обновленной машинки, но, машинки, но я ее немножко доработал. Я помню, даже кто-то в комментариях из подписчиков и зрителей писал, что типа поставь нормальные пружины, сделай, братишка, нормальную подвеску, а то это Бутафорская херня типа не катит Но я вам скажу так, что на эти пружины Естественно нужны дополнительные ресурсы А здесь дополнительных ресурсов не нужно И подвеска тоже какая-никакая Но она работает Пока что мне хватит и такой Несомненно я сделаю на всех вот этих Технологических ресурсах и пружинах Какой-нибудь транспорт Транспортное средство в процессе Но пока что довольствуемся, друзья, тем Что уже у нас имеется Так, ну что ж, а, сегодня мы, скорее всего Так, вчера мы добывали, значит, каменные Вот эти глыбы большие Сегодня мы постараемся, сделаем И поставим на наше транспортное средство Большую нормальную дисковую пилу С помощью которой а, мы будем Добывать древесину Та, Да, у нас есть очень большие деревья, которые Нельзя просто так распилить а, И для этого требуется Вот такая вот дисковая пила, да Давайте уже закажем нашему боту ее. Да, я тут немножко сделал себе инструментов, как вы видите. Я себе сделал красящий пистолет. И себе еще сделал вот этот то ли сварочный аппарат, это называется, то ли что ли, не знаю. Но он очень легко и просто может собирать наши отвалившиеся куски от нашего автомобиля. То есть не придется нам разбирать, как мы это делали раньше, а он чисто кусками. Давайте, ребят, я вам продемонстрирую. То есть мы берем вот наш автомобиль, просто-напросто функционал вот этого, вот этой Штуковины. Если, например, у нас отваливается что-то вот здесь, снизу, да, например, вот эта часть у нас отвалилась, да, все у нас развалилось, мы делаем, смотрите, как просто. Здесь у нас два блока, мы просто-напросто делаем вот этим сварочным инструментом, так, давайте поднимем немножечко. Просто вот сюда вот, а синяя это поверхность, к которой будет приварена вот эта вся часть, то есть мы берем с этой стороны и перемещаем вот, друзья, сюда и привариваем к нижней части просто-напросто вот этот весь кусок. Это очень сильно облегчает. Я прям давно хотел себе такую штукенцию, потому что иногда получается так, что вся машина развалилась и приходится ее, не знаю, снова разбирать, чтобы собрать так, как оно было раньше. Но теперь же это гораздо проще, как видите, с помощью вот этой штуковины, этого сварочного агрегата. Приварили, называется. Мы приварили очень криво. Давайте еще раз разберем. баба, Располовили. И попробуем еще разочек собрать, как нужно. Да, друзья. спонтом понтом дело приварил, я называется. Но это, ребятки, мои кривые руки. Что поделаешь, такой тоже бывает. Так, берем вот здесь и цепляем вот за вторую часть этой кабинки. Вроде нормально сейчас, да или нет? Ребятки, нормально ли нет? Я что-то уже боюсь, сомневаюсь в нормальности того, что я собираю. Так, вроде бы нормально. Вроде бы теперь встало как нужно. Но и второй нюанс, конечно же, надо настроить коммутацию. То есть это прицепить к рулю поворотные оси. Это раз... И это два, естественно, их отрегулировать как надо. А, ну и что еще? Так это что у нас такое? Это лампочка, которая горит всегда и постоянно. Да, двигатель еще нужно также к рулевой колонке подцепить. Кстати, ребят, небольшой апгрейд у нас заключается в том, что я поставил все-таки второй движок для запуска. Как я и говорил, у меня, ребятки, помните, посетила мысль в прошлой серии, что надо сделать второй движок, чтобы он управлял вот этим вот, вот этой вот частью, которая отвечает за вращение то ли... То или ставим мы бур, или же мы ставим какую-нибудь, например, дисковую пилу. Давайте-ка заберем пилу, забираем пилу. И теперь, ребят, у нас специальный движок отвечает за это. А двигатель, который раньше стоял, он отвечает просто за вращение задними колесами. Так, как бы нам сейчас тебя настроить? Я знаю, как это настроить. Давайте возьмем одну маленькую трубку. Так, Интересно, какая она большая, эта пила? Ох, она достаточно большая. И мне кажется, что нам вот эту часть надо будет вынести как-то даже вперед, потому что здесь она себя будет чувствовать не совсем комфортно. Так, давайте попробуем. Знаете, как сделаем? Благодаря тому, что у нас сейчас есть уникальный инструмент сварочного, вот, этого, вот этот агрегат, мы можем просто-напросто сейчас вот здесь вот здесь вот убрать. Так, это раз. Давайте поднимем повыше. И вот у нас есть две трубки. Я делаю одну трубку сюда, а вторую трубку я направляю вниз, потому что это дисковая пила и нам вот этот вот механизм по идее надо направить как-то вниз, хотя можно его и сразу разобрать, потому что мне кажется, что иначе у нас будет дисковая пила вообще борозить землю. Так, ставим сюда и дисковую пилу. Вот эту... Нет, ребят, видите, мешается. Поэтому я и говорю, что надо нам, скорее всего, здесь удлинить немножечко. Так, а давайте мы сделаем вот так. Вот если... А, нет, подожди. Надо взять трубку какую-нибудь. если у меня тру... трубки какие-нибудь? Нет, ребят, трубки все закончились. И давайте попробуем закажем у нашего бота какую-нибудь нормальную трубку для этого дела. Так, есть, кстати, вот такие длинные трубы, да, Small Pipe Long. Давайте скрафтим одну. На крафт ее, кстати, всего лишь используется один металл улучшенного качества. То есть, да, есть обычный металл... Вот этот скраб блок а уже из него получаются вот такие металлические блоки, то есть чуть получше, немножечко качественно, я так понимаю. Так, берем эту штукенцию, о какая длинная труба у нас получилась, и вот с помощью этой трубы делаем вот такое вот удлинение. Да, отлично. И теперь делаем отвод немножечко вниз специально для того, чтобы у нас здесь была наша пила. Так, кстати, эту всю конструкцию желательно подцепить бы к какому-нибудь рулевому управлению, чтобы это все у нас поворачивалось, да? Ну, пока, пока что ладненько. Пока что пускай так, ребят. Пока я всех тонкостей не знаю, как в скраб-механике нужно грамотно строить. Но пока что какие-то вот такие штуки мы мастерим. Да, теперь, я думаю, нормальное расстояние и от колес, и... Потому что мы знаем, что у нас еще колесики будут поворачиваться. Им нужно тоже какая-то степень свободы. Замечательно, друзья. Ну что ж, если у нас а, в переднем бачке 10, а есть 10 целых. Так, в заднем бачке, который отвечает, а в заднем бачке у нас пусто. Так, ну все, я, ребят, с собой специально таскаю 10 канистр а, для того, чтобы мы могли заправлять а, задний наш бак для работы с какими-нибудь а, вот такими навесными штуками. Я называю, ребят, это навесное оборудование на моем транспортном средстве. Ну что ж, ребят, по нажатию на, на кнопочку 1. Ой, что такое? Что-то сломалось. А, я вспомнил, мы же отцепляли эту часть и вся коммутация слетела. Так, да, подцепа... да мы тем более сняли еще и шестеренку. Так, правильно ли она у нас вращается? Я думаю, что да, пускай будет по часовой. Или сделать против часовой. А, нет, это наоборот по часовой. Да, давайте сделаем по часовой стрелке. Я думаю, что так будет более-менее нормально. Так, ну что ж, давайте попробуем затестим. Так, на кнопочку 1 нажимаем. И вот так, друзья, ничего себе вращение. Кстати, ребят, смотрите, от вращения у нас даже наше легкое транспортное средство немножечко его как-то в сторону аж ведет. Офигеть, просто, да, просто это большая штуковина, которая спереди стоит. Она у нас обладает тоже своим весом. Так, почему у нас машинка не заводится? Мы же вроде бы подцепили двигатель к рулевой колонке. Да, вижу, что подцепили. Так, это сейчас сняли, а теперь мы подцепили. Или неправильно я что-то делаю. Так, секундочку. Так, у нас же есть здесь, ну-ка. Есть вроде так. Что-то я, ребятки, неправильно делаю. Давайте глянем, что же не так. А, блин, точно, у нас же нет совсем сцепления с задними ведущими колесами. Так, я надеюсь, сейчас мы это дело все исправили. И теперь, ребятки, смотрим. Да, все отлично, заводится, черт побери. Поехали. Тяжелая пила, кстати говоря. И как-то слабовато мое транспортное средство тянет все это дело Так, давайте подъедем, вот к тому длинному дереву Дереву высокому, что-то мне подсказывает, что его просто так а, свалить кувалдой нельзя, или, по крайней мере, сейчас будем искать такие деревья, которые свалить кувалдой нельзя и будем их а, пилить. Ну, да, достаточно высокая, достаточно толстая Ну-ка, давайте попробуем Да, это то самое дерево, которое, видите, кувалды свалить нельзя. Обычные деревья кстати можно, а вот это вот нельзя И давайте попробуем с помощью вот этой пилы сейчас это сделаем. Так, подъезжаем Поближе, я так понимаю, надо подъехать. Давайте, давайте. Максимальная близость к этому дереву. Так, подъехали мы. И включаем, ребятки, на днерочку. Так запустилась наша пила, и вы смотрите, что происходит. Да, друзья, черт побери, Эврика! Да, работает! <сёк> Эйнштейн гребаный. Так, ребят, получилось, смотрите. Так, выключаем, не забываем, потому что у нас расходуется топливо, когда у нас запущен этот механизм. Да, нехило я так придумал, сам себя не, не похвалишь, как обгаженный ходишь, что называется. Зритель, что ты думаешь по поводу моего а, устройства, которое я только что соорудил на коленке? Пиши, пожалуйста, свои комментарии. Ну и если у тебя какие-то есть еще идеи по тому, как можно это грамотно оформить, а, то... В смысле, как можно грамотно оформить модули на своем транспортном средстве в скраб-механике. Я с удовольствием посмотрю твои предложения. Ну, а мы, ребятки, продолжаем разработку древесины. Вот таким вот образом мы запускаем нашу пилу. И смотрите, как четко мы производим распил. Очень, ребятки, быстро, очень четко и очень грамотно, я считаю. Да, уже две штучки у нас есть. Так, подъезжаем к пеньку. А пеньки, кстати, вроде тоже можно убирать, да. Ой-ой-ой-ой-ой, как высоко подлетают эти части. Вы смотрите, просто куда-то в небеса это все дело улетает. Так, давайте попробуем распилить. А Вот эти, кстати, мелкие части мы можем уже молотком разрабатывать? Ну-ка, тихонечко я посмотрю. Так, так, ага. Это все уже мы можем спо спокойно с молотка, я смотрю, обрабатывать и разрабатывать. Но зачем с молотка, ребятки, когда есть вот такая вот дисковая пила? Так, вот это, кстати, большое дерево. Надо целиком и полностью, я считаю, обработать. Давайте потихонечку его и распилим. Подъезжаем просто поближе и пошла жара. Наша дисковая пила работает как... Нужный просто расщепляет все это на самые нужные нам фрагменты. Отлично, отлично. Смотрите, ребят, как классно. Все-таки правильно я выбрал ä, правильно я выбрал расположение, чтобы у нас дисковая пила была максимально близко к земле. Потому что видите, как хорошо у нас она даже вот эти вот а, а, развалившиеся части распиливает, как а, нужно. Смотрите, сколько много вот этих вот палок получается с этой огромной а, сосны. Да, вроде бы похоже на сосну дерево. Блин, блин, блин, давай распиливайся. Отлично! Да, и мы сразу же превращаем все это в конечный продукт, самое что интересно. Давайте попробуем вот так вот сзади ехать просто, да, сзади наперед. Мы вроде бы сможем проезжать по этим палкам, да, вижу, вижу, что можем, да, по 4 сразу же таких палки у нас с одной части получается. Пилим, пилим, пилим, не тратим топливо, топливо мы еще добудем. Кстати, да, вот так гораздо удобнее. Ну, с распилкой дров у нас гораздо все лучше, нежели у меня было в прошлой серии с добычей того же самого камня. Там гораздо посложнее, потому что там тот самый бур, да, который мы цепляем, он и потяжелее будет, чем эта пила... И с ним как-то немножечко неудобнее обращаться, чем с этой пилой. А здесь, смотрите, по палкам мы просто проезжаем и все, в итоге дерево обрабатываем, можно сказать, за минуту практически с момента его, с того момента, как мы его повалили. Все, ребят, у нас конечный продукт готов. Пилу мы отключаем и везем сюда. Можно даже просто прийти, я сейчас не буду заморачиваться, да, вот с этим контейнером. Давайте, ребят, поставим наше транспортное средство. Под добычу древесины я его проапгрейдил. Кстати, у меня есть, ребятки, идея снять видос. О том, как сделать самое экономичное транспортное средство в скраб-механике. Что ты, зритель, думаешь по этому поводу? Пиши, пожалуйста, свои э, комментарии. Как тебе идейка? И если у тебя есть какие-то еще идеи, что можно сделать в скраб-механике, то, пожалуйста, пиши. Я попробую на своих видосах специально для тебя это все дело реализовать. Ну что, непонятное ты существо. Тебе здесь, смотрю, очень даже комфортно, раз ты никуда от меня не сбегаешь. Посиди-ка здесь и подумай над своим поведением. Кстати, я сейчас его ударил, он побежал. Ой-ой-ой-ой, не будем обижать малыша. Смотрите, какой он милый. Вот это милаха, а вы посмотрите, как он пытается перебирать своими крошечными лапками. Да-да-да, иди сюда, мой маленький, иди сюда. Я, ребят, не знаю, как их можно использовать, но, скорее всего, вот куда он лезет, я вообще не понимаю. Куда ты лезешь? Ты что-то увидел такое или что? Вот смотрите, куда лезет это существо. И тебе моя машина, что ли, понравилась, а, родной? Тебе что, нравится моя машинка? Он, смотрите, прям на нее идет. И что-то он здесь забыл, я смотрю. Что ты здесь забыл? Тебе нравится явно колесо от моей машины. Ты, главное, не съешь колесо от моей машины. Так, ладненько, давайте его сюда поставим. ой ой ой ой, -ой, -ой опять ударил. Ударил опять этого мелкого, я паразит. Так, ладно, стой здесь. Так, ну что ж, давайте попробуем соберем наши, наши с вами брёвна, которые мы сейчас только что добыли, пока что я делаю все вот таким способом то есть я близ а, своей базы пилю все эти дела, распиливаю и собираю вот в этот вот а, контейнер давайте его установим поблизости, вот здесь вот где-нибудь, так, вот сюда вот сначала и у нас наши доски, наши бревна сюда спокойненько помещаются да, вот так вот просто перестанавливаем и пока что, да, ребят, пока что у меня ручной а, труд да, мы, ребятки, пока что затариваемся ресурсами нам нужно чем больше, тем а, лучше, так, ставим вот сюда и начинается, ребята, работа это наш рефайнери-бот, наш бот-переработчик продолжает грызть вот это все и перерабатывать соответствующие э, блоки. То есть у нас сейчас получается, насколько я знаю, вот эти обычные древесные блоки. Так, в секундочку. Что-то я не понял. А что это за древесина такая? Подождите, подождите, что-то я не понял. У меня же вот, вот обычные древесные блоки. Ой-ой-ой-ой-ой, вы смотрите, что происходит. Оказывается, друзья, вот это большое дерево, это уже более качественная древесина, то есть это вот эти вот блоки, ничего себе, вот это открытие я сейчас только что сделал А эти, ребят, блоки из этой древесины обладают лучшими параметрами, нежели из блоки из обычной древесины Прикольно, слушайте, я только что сделал для себя независимое открытие Да, будем иметь это в виду, достаточно много у нас там осталось, но мы это все дело определенно заберем ну что ж, а пока у нас ведется переработка всех наших ресурсов, давайте подумаем все-таки о будущем. Нам необходимо уже задуматься о крафте какого-нибудь более технологичного транспортного средства, а для этого нам понадобится. Но если уже двигатель я сделал, то есть у меня двигатель обновленный уже есть, вот он уже, этого газовый двигатель, который я планирую поставить на свое новое транспортное средство. Да, то есть он у меня уже есть, мне необходимо сейчас подумать о создании кабины для этого транспорта. Средства. Так, давайте посмотрим, какую нам кабину можно поставить. Есть вот такая драйверс первая, да. Это у нас сиденье для запасного пассажира. Запасное сиденье для пассажира. Так, и это у нас драйвер, драйверс седло какое-то второе, да. То есть они, в принципе, по ресурсам, по своим отличаются тем, что вот на это нужно всего лишь 5 вот этих вот хлопковых штуковин. Кстати, у меня они тоже есть. А здесь нужно 10. То есть больше материала нужно на этот. Я, наверное, сделаю вот такой, вот попроще. Вот, если честно, не знаю, в чем разница. В чем разница? Здесь можно 5, 5, 5 коммутационных узлов развернуть. И здесь тоже можно 5 коммутационных узлов развернуть. Какая-то, ребятки, разница, видимо, между ними есть. Но я, скорее всего, сделаю вот это вот, которое стоит меньше всего ресурсов. Меньше по ресурсам занимает. Так, где-то у меня вот эти штуки были. Я их прям складывал. Ага, вот у меня две пачки. Так, берем одну. И как раз-таки нам этого и хватит. Так, ну и, конечно же, нам требуются еще какие-то компоненты. Это у нас микрос схемы и вот эти вот а, киты. Так, забираем все вот из этого сундучка. Так, вот эти киты у меня китов, кстати, у меня меньше и меньше становится. Это значит, что скоро надо будет нам отправиться а, в путешествие. Так, ну что ж, давайте попробуем, закажем тогда вот это вот а, сиденье. Также нам потребуются еще и колесики для нашего транспортного средства. Естественно, колесики мы будем делать самые технологические продвинутые. Так, вот тут есть, кстати, другие колеса. Это биг, большие, то есть колеса. В чем разница? Разница, ребятки, так, секундочку, почему у нас маленькие колеса весят больше, чем большие? То есть, смотрите, по характеристикам смотрим, да, вот эти, кстати, из гораздо большего количества материала делаются, но вес у них меньше. Я не знаю, в чем прикол, но это, блин, реально как-то странновато. Они почему-то легче, ну, я думаю, что стоит заказать. Так, нам нужны соты. Медовые, которых у нас достаточно много накопилось. Я думаю, вот столько мы возьмем. И сейчас сделаем а, а, вот эти вот колесики. Да, у нас достаточно этого компонента, высо... более высокого качества металла. И теперь, ребятки, у нас также дохрена вот этой древесины, с помощью которой мы также сможем сделать большое количество этих колес. но ну, я думаю, для начала нам... Ну, сколько, например? Ну, 4 колеса или 2? Хватит. Ну, раз уж они у нас полегче, давайте сделаем 4 колеса таких. Так, надо бы еще нам... Этих сот самых медовых Так, забираем Я сделал все-таки 4 колеса, раз уж они полегче Я, наверное, буду использовать большие колеса Все-таки на больших колесах, мне кажется Будет как-то попроще перемещаться Нежели на а, маленьких Да, и, соответственно, мы привяжем все это дело Вот к этому двигателю и вот к этому вот Сиденью, пункту управления Так, ну что ж Я буду делать этот автомобиль, в частности Для а, того, чтобы мы смогли а, На него поставить вот такой вот контейнер Так, если этот контейнер у нас а, всегда, наверное, останется здесь то есть я могу его просто вот так вот подобрать и спокойно идти собирать а, ресурсы. То надо будет, мне кажется, заказать еще один такой контейнер, чтобы мы могли а, где-то в наших путешествиях, да, собирать все необходимые нам а, ресурсики. Так, здесь мы все забрали. Давайте все-таки соберем все дерево, которое мы здесь сегодня добыли, чтобы оно у нас просто так не валялось. Так, забираем. Ой, как много. Реально, ребятки, второй контейнер практически полностью уже забивается. До этого я уже унес один контейнер и второй, ребятки, практически полный. Так, все. Древесину я забрал или же нет? Давайте посмотрим. Так, ну-ка, давайте посмотрим в округе. А вроде бы забрал я древесину всю. Так, это мы, естественно, потом свалим, но уже с помощью нашего авто. Уже вручную как-то не хочется мне заморачиваться и валить все эти деревья. Так, ну что ж, Ан да, пока загрузим нашего Refinery-бота, чтобы он просто так не проставил. На, братишка, кушай, я же знаю, ты любишь эту пищу. Ты любишь всякие такие э, штучки и перерабатываешь специально для нас их необходимые нам э, блоки. Так, э, что у нас здесь происходит? А у нас здесь, ребятки, делаются большие колеса. Ну и, наверное, для этих больших колес, друзья, я закажу какие-нибудь моднявые э, пружины, э, э, рессоры. Где они у нас? Секундочку. Где-то они у нас были. А, вот же они у нас. Это у нас э, по бездорожью кататься, да, пружинки. Весит, кстати, вообще фигня. То есть, э, вот этот вес, я считаю, что это не вес. А это у них прочность. То есть, они весят мало, но зато прочные. Сколько таких надо? Надо, по идее, таких 4 штуки. Но у меня, в принципе, металла повышенного качества для этого достаточно. Ну что ж, давайте закажем. 4 штучки как раз нам пригодятся. фай, ботик, работай, работай. Много у нас древесины, я смотрю, ушло на эти колесики. Но ничего страшного. Видите, у нас а, древесина в округе просто хренища и не надо жалеть этот а, ресурс. Ну, а мы, наверное, начнем уже постройку нового авто. Это у нас авто, так сказать, для а, работы, для добычи именно здесь, то есть очень экономное. Сейчас мы будем пробовать делать новое авто, ребятки, на базе а, нового двигателя. У нас появился газовый двигатель, да, повышенный Характеристик, повышенных характеристик Он, кстати, тяжелый очень, у него вес практически Максимальный, сиденье чуть поменьше Но мы компенсируем это за, за счет того Что у нас будут более облегченные колесики Так, ну что ж, из какого материала мы будем Строить а, вот этот наш новый Автомобильчик, друзья, давайте посмотрим Какие нам блоки подай Попробуем заказать нашему боту Что-нибудь а, получше Так, это что у нас такое, это блоки стекла Так, это что у нас такое Вес всего 3. Кстати, смотрите, металл прикольный есть, который весит, весит совсем немножко, но и он достаточно прочный. Если древесину смотреть, то она весит еще, кстати, вот или из этой древесины, или можно вот из этого металла. Но я думаю, что из металла попрочнее как-то будет конструкция. Давайте закажем сразу же, так, забираем наши с вами рессоры и делаем вот таких вот блоков несколько Штучек. Ну что ж, материал, металл для нашего автомобильчика готов Давайте попробуем, ребятки, сделаем что-нибудь а, а, что-нибудь новенькое Да, Вдохнем, так сказать, глоток воздуха в наши новые идеи И соорудим что-то действительно новое и интересное Погнали! Ну, как я и говорил, нам нужен будет еще один контейнер для подбора а, наших с вами ресурсов А он стоит, в принципе, не так уж и дорого всего лишь на всего 30 вот таких вот блоков металла повышенного качества. Давайте уже закажем, ведь он нам точно пригодится. Ну и, конечно же, на основании него я и планирую сделать свой автомобильчик. Так, секундочку, да. То есть, это у нас автомобиль будет для путешествий. В путешествиях мы будем подбирать, все равно, находить всякие, допустим, части. И они у нас будут просто складироваться вот в этот вот контейнер. Да, и как-то надо будет сейчас сделать так, чтобы у нас это сиденье встало на этот контейнер. Thank <laughs> you. Интересную особенность при строительстве своего нового передвижного монстрика я заметил, ребятки, в двигателе. То, что двигатель здесь в режиме выживания, я не знаю как в креативе, но конкретно в режиме выживания... Его можно также апгрейдить И на данном этапе нам доступна Только часть мощности лимитированная Как вы видите здесь Она у, у нас заканчивается То есть мы можем выставлять также на несколько пунктов Ее, но она у нас пока что Лимитирована и я так понимаю При апгрейде движка мы сможем Добиться от него гораздо больших Результатов. Ну я надеюсь, что таких пока что Настроек нам вполне будет достаточно Для наших текущих задач Мне конечно же сначала хочется Протестировать как вообще этот двигатель чувствует себя а, в деле ну что ж продолжаем конечно же, при постройке моего транспортного средства не обошлось без а, проблем. Я заметил, что вот эти вот интерактивные элементы типа наших подшипников делаются только из фрагментов, из частей, которые мы можем добыть, убивая вот этих вот злобных а, монстров. Ну и, конечно же, что вы думаете, я стал делать? Я, конечно же, выдвигаюсь срочно на поиски этих самых роботов и мне необходим тот самый скраб металл, который мы с них а, получим. Ну, получим. Ну и давай Давайте, ребята, выдвигаемся, не будем долго... Заставлять себя ждать А выдвигаемся и нам нужно немножко Пофармить этих самых а, роботов Да, у нас, ребят, строительство началось Но оно еще не закончено И, наверное, а, отодвинется На еще как минимум Одну а, серию Так, ну что ж, ребят, выдвигаемся У нас на дворе ночь, а мы все равно Выезжаем на охоту Так, куда же нам можно съездить? Где-то у нас недалеко, я помню, была какая-то вышка а, Где постоянно спавнятся Эти роботы Надо бы нам, наверное отъехать наоборот в обратном направлении и она где-то была у нас недалеко от базы да, вот я вижу, возвышается у нас эта вышка и мы сейчас едем прямо э, к ней погнали ну а пока мы едем, зрители не забывай ставить лайкосики под данный видосик, для меня очень важна твоя поддержка чем больше будет лайков, тем больше будет у меня мотивации пилить для тебя видосы по твоим любимым играм спасибо тебе большое, а мы продолжаем так, ну и по пути мы, конечно же добываем вот эти вот, находим и забираем вот эти вот сундучки, о, канистры нам определенно она пригодится с бензинчиком. Хоть у меня и так с собой его завались эм, несколько... Почти двадцаточка, да, но нам в любом случае это пригодится. Кстати, я, ребят, оценил предназначение вот этих вот цветов, наконец-таки. Они нам нужны для красителей, для создания красящего пигмента, который мы используем в своем красящем пистолете. Поэтому я думаю, что в ближайшее время мы будем собирать их все без исключения. Ведь нам в процессе они потребуются для покраски Большого количества а, деталей Так, ну все, ребят, едем дальше Блин, плохо, что у меня радио теперь нет на моем автомобильчике С радио путешествовать было гораздо веселее Но после одного, одной неудачной поездочки, где мне отшибли и радио, и двигатель Я почему-то с тех пор не могу поставить себе новое Хотя скрафтить вполне могу Так, ну что ж, вот мы и подъехали Ой-ой-ой, на меня уже сзади, смотрю, налетел один Так, хорош, мое транспортное средство ломать Ты... Упырь! Смотрите, что он сделал, видели? Он подошел просто к моему транспортному средству, по нему вдарил и ушел, знаете, такой, ни в чем не бывало, как будто, надержи в глазик. Так, отлично, одного мы вырубили, давайте попробуем погрузить на, это, на наше транспортное средство эти все детали. Так, куда он, интересно, попал? У них обычно удары очень жесткие у этих типов, и они очень сильно выносят просто вот такие вот а, легкие части, э, типа картонных коробок, да... Ну, я вижу, что нам сейчас повезло, и у нас сильных повреждений нет. Так, давайте положим эту часть уже. ой ой ой ой, -ой еще один типок. Давайте-ка ему сейчас наваляем. Ничего себе. Вы, по-моему, вообще охренели. Совсем страх потеряли. Смотрите, один, второй. О, какие жесткие у них ударчики-то, а. Ну, мы бы научились уже более-менее от них уворачиваться. Да, иногда у нас очень неплохо получается. Еще один, ребятки, на очереди. Ну, давай, подходи. Подеремся с тобой. Помашемся кувалдометрами. Раз, и готово. Так, куда у него улетел часть? Где часть? Часть. Мне интересует от него запчасть. Вот она. Да, ребят, мы, собственно, выехали на охоту за этими роботами, с которых мы получаем вот эти вот запчасти. Сейчас мы их прикрепим на наш автомобиль. Да, будем просто вот так вот лепить. Да, и это будет и защитой как раз-таки нашего передка автомобиля. В полной мере мы защитим. Так, я слышу где-то еще один кричит. Так, а еще одна часть где у нас? Мы где-то ее здесь в ППХ бросили. И она где-то здесь сейчас... Валяется, а, вон она где валяется Да, ребят, надо быть осторожным, потому что эти части разлетаются э, как-то в рандомно вообще иногда Так, ну что же, идем наверх тогда Идем наверх, нам необходимо еще парочку таких типов как минимум уничтожить Ведь нам нужно будет много этих самых подшипников Так, идем наверх, там наверху, по крайней мере, еще есть несколько таких типов да, здесь на этой вышке я уже был, и здесь, кстати, постоянно переспавниваются эти типы, даже если мы их когда-то убивали. Вот он, раз, заметил меня. Так, я знаете, что с собой не взял? Я взял с собой еду, кажется, да, в дорогу. Еды-то у меня с собой вообще ведь нет. Да, поэтому надо сейчас, ребятки, максимально оперативно, быстро все это провернуть и вернуться к себе на базу. Так, где наш автомобиль? Автомобиль наш остался непонятно где так я, я, наверное, пока буду сбрасывать эти части туда вот вниз Главное нам потом их найти Так, одна пошла Так, далеко вроде не ушла Так, ух ты, еще один ящичек Ящички определенно м -м, нас снабжают чем-то интересным Так, и идем дальше Вот еще один ящичек, пожалуйста Так, ух, еще одна. два кита Замечательно, так, там еще один робот Здесь что-нибудь есть? Да, тоже у нас здесь что-то имеется. Так, и, конечно же, давайте пройдем вот сюда, вот-вот. Я вижу еще один тип здесь что-то тусуется. Он пытается нас достать. Ой, как больно, а! Больно. Ой-ой-ой. Он, он когда-то достает, иногда, иногда нет. Иногда достает, а иногда нет. Так, здесь один был. Нет, тут еще один. Как их много-то здесь, а? На таком маленьком промежутке так много этих роботов. Отлично. Но они здесь очень хорошо стоят и очень хорошо уничтожаются. Так. А, давайте скинем все вниз. Так, одна часть улетела уже вниз, и мы вторую туда же вслед за ней скидываем. Раз, два. Главное потом это все дело там найти. Так, да, охота у нас идет, идет ребятки, на этих роботов э, стремных, поэтому... Так, запасемся терпением. И нам буквально нужно несколько их штучек. Еще, думаю... Если нам встретиться, будет очень хорошо. Ну и, конечно же, надо не забывать, что мы уже полуголодные. Нам необходимо срочно а, ехать на базу. Так, здесь много всего. Это хорошо. Так, что-то я больше роботов-то и не вижу. Мне, по идее, только они и нужны. Но я слышу. Одного из них я слышу. Где-то вроде наверху. Вот это бульканье его раздалось. Давайте попробуем поднимемся. Робот, ты где? Куда спрятался? Куда спрятался? Заныкался где-то он. Специально боится меня. Вот и заныкался. Так, идем за ним. Идем, ребятки, на охоту. Еще где-то этот робот, я чувствую, есть один. То ли наверху, то ли он внизу остался. Пока что не пойму. Ох ты, хорошо. Еще топляк. Топливо здесь вообще очень ценный компонент, на самом деле. Потому что его пока что мне никогда не хватает. То есть, отлично. О, морковка. Хорошо. Морковка это очень хорошо. Ведь мы сейчас поедим и... Немножко подольше сможем здесь попутешествовать. Так, ну что ж, давайте наверх на самой поднимемся этой башни еще раз. И посмотрим, где тут хлюпающий этот робот затаился. Где-то он здесь есть. Так, здесь что у нас такое? Картошки вид. Целые... Ой, здорово! Здорово, кустообразный ты механизм! Ой, еще и попадает он по мне! Отлично! Так, забираем эту лапу. Самое ценное, что у него есть, это вот это вот механическая нога. Так, куда бы нам, нам сбросить все это дело? Я знаю, что вот туда вот куда-то я вниз уже что-то сбрасывал. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! -ой Ёлы-палы! -ой -ой -ой -ой -ой! Ёлы-факен-палы, друзья! Ну как такое могло произойти? Такое тоже бывает. Спустил, называется я, часть прямо вниз. И шлепнулся в этот низ я сам. Ладненько, давайте зареспавнимся. Еще ни разу я не помирал вот так вот в прямом эфире, прям на видео. Но это, ребятки, должно было когда-то произойти, и вот оно произошло. Братишка Скретч, ошарашенный, просто-напросто своим падением валяется вот тут вот без сознания. Ну что ж, ребятки, давайте респавнимся. Жмякаем и появляемся мы на своей кровати недалеко от этого места. Кстати, да, благо мы недалеко очень находимся. И здесь обычно тусуется, кстати, робот в этой, по-моему, коморке, нет? А, нет. Или, по-моему, вот здесь тусуется робот. Вот здесь ли должен быть? Да, вот он, он здесь, как всегда. На свою... Ой, какой дерзкий парень, черт побери, друзья. У меня мало хпшечки. У меня очень мало хпшечки. Я еще не восстановился после прошлого падения. А этот... Навернулся. А этот робот уже тут как тут. Блин, мне по идее один удар, я откисну. Ну, давайте попробуем, завяжемся. Завяжем драку. Ой-ой-ой-ой-ой, жестко как, ребятки. Второй раз помираю, офигеть. Так, главное, чтобы этот тип... Не накинулся на моих животных Так, ребят, срочно выбегаем По-моему, этот тип побежал ломать все мои постройки А это очень-очень нехорошо Так, давайте срочно настигнем Где этот тип? Он тут, по-моему, уже орудует Куда он побежал, интересно? Куда этот тип побежал? Ты что тут делаешь вообще? Иди отсюда! Он, похоже, уничтожил моего другана, которого, которого я, ребятки, сегодня в начале видео показывал. Того мелкого, помните, который, который, который, от которого мы хотели узнать, что можно из него получить. Да, он, похоже, его уничтожил. Вот здесь он находился. И теперь его нет, друзья. Это просто офигенная колоссальная потеря. Этого типа теперь с нами нет. Ну ничего, мы сходим за новым. Так, наша основная цель сейчас это забрать а, лут, который мы недавно потеряли. Так, хорошо, что этот робот не сломался. Здесь у меня ничего, потому что у них есть такая нехорошая не особенность. Они любят ломать все, что мы с вами а, построили долгим-долгим а, непосильным трудом. Так, ну что ж, давайте еще кое-что съедим. Давайте морковку возьмем и выдвигаемся обратно к этой вышке. Так, отлично. И выдвигаемся к вышке. Нам нужно забрать, по крайней мере, все ресурсы и привезти их сюда на базу. Это еще одна теперь уже ключевая а, цель. Да, вот там, видите, мешочек лежит. Давайте к нему быстренько добежим. Так, ну что ж, вот мы почти на месте. Так, вот наш автомобильчик, все хорошо. И вот он, наш мешочек. Кстати, да, когда мы умираем, злуд а, наш сохраняется. Вот в таких вот а, мешках кнопочки взять все нет. Мы быстренько забираем отсюда все простым путем. Так, все, все забрано, все у нас в инвентаре имеется. Так, и давайте все-таки а, а, начнем складировать вот эти все части, которые мы отсюда а, добыли. Ладно, повторно я подниматься наверх не стану, просто-напросто сейчас упакуем то, что уже имеется. Сейчас, наверное, я на машинке на своей подъеду поближе. Так, передок. Мы нагрузили тут уже несколько частей. Давайте сзади тоже что-нибудь положим. Да, вот так вот. И подъедем немножечко поближе. Так, куда-то я кидал эти Где у нас обломанная лестница? Обломанная лестница у нас вот здесь. А это значит, что и части где-то здесь Находится Да, еще парочка частей вроде Вон они, я уже отсюда их вижу Давайте поближе подъедем, чтобы проще было их а, грузить Да, и чтобы вот такого, ребятки, не канители каждый раз не было Я для этого и строю сейчас новый автомобиль Чтобы потом можно просто кататься вот так вот по миру а, Скраб-механика И собирать автоматически вот эти вот части Которые у нас просто везде разбросаны Так, отлично Где-то, по-моему, еще была такая часть Давайте прокатимся вокруг где-то я еще выкидывал. Так, 6 частей у нас уже имеется. Неплохая, неплохой уловчик, я вам скажу такой. Так, давайте объедем. Еще где-то я скидывал. По-моему, вот возле этой лестницы надо пошариться. Где-то еще здесь была такая одна а, часть. Я помню, сбрасывал. Или я ее уже забрал. Или же не, не, не забрал. Нет, где-то здесь она, по идее, должна быть. Ну ладно, в принципе, 6 штучек тоже хорошо, хороший улов, возвращаемся с этим уловом обратно к себе. На базу, друзья, погнали. Да, естественно, нам вот эти вот металлические фрагменты потребуются для создания тех самых шестеренок, точнее, не шестеренок, а подшипников, которые мы будем в дальнейшем использовать в, нашем, в создании нашего нового крафта. Ну и, конечно же, созданием нового нашего крафта мы будем заниматься, друзья, в следующих моих сериях по выживанию в скраб Механик. Давайте наберем на эту серию хотя бы 600 просмотров и 50 лайков, и братишка Скретч будет гораздо чаще выпускать видосы по скраб-механику. Играйте только в самые крутые топовые игры. Всем приятного геймплея, друзья. Ёлы-палы, смотрите, что произошло, а! Прямо, ребятки, прямо в конце видоса Вот такая вот нехорошая ситуевина Выбегает вот этот злостный парень И просто уничтожает наше транспортное средство Он сломал, ребятки, самое важное Это сиденье